Общежитие КФУ активно принимает студентов. В этом году процесс заселения проходит в несколько этапов, а также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При заселении в общежитии необходимо придерживаться ранее составленного графика и приехать в конкретный день, иметь при себе маску, а также минимизировать количество сопровождающих. Все это хорошо придумали, что сделали дистанцию, маски, чтобы... Мы могли, себя, мы могли соблюдать дистанцию и сохранить свое здоровье. И КФУ она заботится. Сегодня на заселении соблюдаются все меры предосторожности, дистанция, маски, как бы кто-то вообще в перчатках. И, как по мне, это очень хорошо, потому что здоровье на первом месте должно стоять. В этом году первым в общежитии КФУ заселяются студенты старших курсов. Студентка второго курса Института управления экономики и финансов Екатерина Журавлева будет проживать в деревне Универсиады, как говорят, в лучшем студенческом кампусе России. Ой, мне очень понравилось, я рада, что я в этом году сюда заселилась. Здесь у меня попались хорошие соседки, это тоже сыграло немалую роль. Очень хороший сервис и в принципе я рада, что я Сон, была здесь. Это? Тем студентам, которые не могут приехать в день заселения по причине закрытых границ, беспокоиться не стоит. Место в общежитии останется за ними. Их задача поставить, конечно, в известный сам директор, либо куратор, либо староста либо старост, академической группы, что они не приедут. И как будет известна дата их приезда, обязательно сообщить тем людям, которых я уже выше сказала. Для того, чтобы мы знали время приезда, и это место будет закреплено и оставлено за ними, и по приезду, если они уже прошли по, соответственно, по приказу, по сетке заселения, то есть если институтом принято решение того комиссии, что данный Студентам место предоставляется, то оно за ними закрепляется до момента открытия границ и приезда студента. Студенты первого курса начнут знакомиться с апартаментами уже 27 августа. Напомним, что все иногородние первокурсники, нуждающиеся в общежитии, будут жить в кампусах деревни Универсиады. Диана Шлинковая, Лилита Липова, Фарид Захидоглу, Универньюз.